Ага. Ага. Дай по носу там, чтобы вот так стоял. Да, не, не, у меня и так сломано, братан. Ты что, а куда сломать еще, блядь? А что ты там раком стоишь или как стоишь? Как раком стоишь? Или... как разворачиваешь? Боком лежишь, что ли? Да, братан, я просто сижу.